Власти Казахстана заявили о росте числа в стране высококлассных IT-специалистов после объявления мобилизации в РФ и к чему бы это? Для республики это позитивная тенденция, сообщил член комитета по экономической реформе и развитию Мажилиса Казахстана Азад Перуашев. Уже в сентябре руководители предприятий машиностроительной отрасли отмечали, что среди прибывших есть технические специалисты, которых у нас в стране дефицит. Они сегодня восполняют такого рода вакансии. Это позитивная тенденция, если говорить про реальный сектор экономики. Мои коллеги отмечают, что в сфере IT прибавилось специалистов. Для нас это хороший.